«Зеркало, зеркало на стене. Что мои любимые фильмы говорят о моей личности?» Подождите, что? Да, вы не ослышались. В каждом вашем выборе или предпочтении скрыта частичка вашей личности. Поэтому, учитывая важность хорошего самосознания, люди уделяют большое внимание знанию и пониманию себя. Даже самые незначительные предпочтения, например, жанр фильма, который вы предпочитаете, могут быть большим показателем того, кто вы есть и какой у вас тип личности. Кто бы мог подумать, правда? Вам интересно, что говорит о вас ваш любимый жанр кино? Но сначала напомним, что это видео создано исключительно в развлекательных целях. Ну что же, тогда без лишних слов давайте начнем шоу. Первое. Фэнтези или анимация. Можете ли вы на пальцах одной руки сосчитать, сколько раз вы устраивали марафоны по серии фильмов о Гарри Поттере? А ладно, значит вы из клана Лотер. Вам также нравятся фильмы Pixar, такие как Inside Out или Toy Story? В любом случае, клуб любителей фэнтези-фильмов примет вас с распростертыми объятиями. Кто сказал, что анимационные и фантастические фильмы могут нравиться только детям? В конце концов, кому не нравится путешествовать во времени со странными докторами или дрессировать собственного дракона с зубами или без зубов? Ваше членство в этом клубе подчеркивает, что вы уникальны и чисты сердцем, а ваше детское удивление наделяет вас творческими и яркими способностями. И нет, это не означает, что вы не незрелы. Ух ты! Конечно, в душе вы все еще ребенок, но в этом нет ничего плохого. Кроме того, исследования показывают, что интровертам, у которых развито воображение, более свойственно любить этот жанр кино из-за классической связи между фантазией и воображением. 2. Драма Пробовали ли вы исполнить знаменитый танцевальный номер Джокера? Или, может быть, вы поблагодарили свои счастливые звезды, когда «Аббатство Даунтон» тоже появилось в ваших рекомендациях фильмов? Сюрреалистично, правда? Если это так, то вы точно являетесь членом клуба любителей драматических фильмов. Если вы принадлежите к этому клубу, то вы очень сопереживающий человек и у вас огромное сердце. Такие фильмы действительно могут заставить вас испытать самые разные эмоции и чувства, которые вы не смогли бы испытать в повседневной жизни. Вы узнаете о трудностях, через которые люди проходят в реальной жизни. 3. Комедия. Любите ли вы смотреть фильмы, которые заставляют вас смеяться так, будто завтра не наступит? Согласно исследованию, кто что смотрит. Оценка влияния гендера и личности на предпочтение в кино было установлено, что люди, чей любимый жанр фильмов — комедия, являются более открытыми, творческими и авантюрными, а также менее организованными и внимательными. Это объясняется тем, что комедийный жанр, как правило, имеет более оригинальное содержание и непредсказуемые сюжеты, что стимулирует более творческий образ мышления. Четвертый — ужасы. Вы надеетесь на очередную часть зачарования? Или подумываете о том, чтобы снова посмотреть паранормальную активность? Тогда нет ничего удивительного в том, что вы являетесь официальным членом клуба любителей фильмов ужасов. Мурашки по коже. Если вы зарегистрированы здесь, вполне возможно, что вы экстраверт и добросовестный человек. По мнению исследователей из Кембриджского университета, фильмы ужасов одновременно вызывающие и интеллектуальные. Изображая хаос и беспорядок, они провоцируют на размышления. Это говорит о том, что вы часто бросаете вызов нормам, но эта же причина может сделать вас иногда немного неприятным. Вы независимый и сильный человек. Что видно потому, как вы, не отрываясь, сидите у экрана. 5. Экшн. Вам нравятся фильмы, в которых есть стремительные сцены борьбы и сюжеты? Вас привлекают невыполнимые миссии? Если мелодия 007 ⁇ ваш конек, то вы являетесь членом клуба любителей боевиков. Да, вы правильно догадались, премиум-класса. Как член этого клуба, вы очень трудолюбивый человек, который предпочитает добиваться своего, а не ждать, пока все произойдет само собой. Одна из ваших главных черт – вы менее невротичны, чем люди, предпочитающие другие жанры кино. Вам нравится пробовать новые экзотические вещи, потому что вы авантюрный и открытый человек. 6. Романтика Давайте будем честными, было ли у вас что-то в глазах во время просмотра «Титаника» или нет. Вы переноситесь в другое место, когда слышите слово «ноутбук». Тогда ваш клуб называется «любители романтических фильмов». Вы являетесь официальным членом клуба, потому что романтические фильмы заставляют вас чувствовать. Как и жанр, вы очень романтичный человек, в этом нет сомнений. Вы можете быть напряженным, когда речь идет о людях, которых вы любите больше всего. Если вы предпочитаете романтику как жанр кино, есть шанс, что вы добросовестный человек. Однако вы также менее эмоционально устойчивы. Кроме того, вы жаждете расслабления и снятия напряжения, которое обеспечивают счастливые концовки в таких фильмах. 7. Научная фантастика. Вы регулярно посещаете дальние галактики звездного пути, а малыш Йода – ваш лучший друг? Тогда вы, скорее всего, являетесь членом клуба любителей научно-фантастических фильмов. Как показано в этих фильмах, этот жанр вращается вокруг будущего, в котором существует огромное количество несправедливости и страданий. Главные герои этих фильмов идут против и свергают власть, будь то угнетающие правительство или технологии. По данным исследователей из Кембриджского университета, люди, чей любимый жанр фильмов — научная фантастика, склонны к бунтарству. Кроме того, вы мечтатель с очень живым воображением и не боитесь делиться возмутительными и новаторскими идеями. Каждый из основных элементов различных жанров кино был исследован и установлено, что они связаны с различными видами человеческого поведения. Вполне вероятно, что обсуждаемые моменты могут не на 100% соответствовать вашему типу личности на основе вашего любимого фильма. Это связано с тем, что каждый человек уникален, и это лишь приблизительные наброски, помогающие разгадать тайну личности. Ваша личность может быть не похожа на личность вашего клуба. И это совершенно нормально, потому что люди – сложные существа с разными вкусами. Поэтому никакие определенные границы не могут вместить безграничность личности. Какой же клуб ваш? Вам нравится несколько клубов? Охватили а ли мы все жанры? Оставьте свой комментарий ниже и не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другими любителями кино.